Кто постоянно играет в колден, знает, что такое скрытые бафы и скрытые нерфы. Когда эти самые скрытые нерфы доходят до снайперских винтовок, я всегда на это реагирую. Так и сейчас, дорогие друзья, стоило мне наконец-то открыть Даймонд Кама на мою уже любимую снайперскую винтовку ЗРГ, как с ней сделали просто какую-то мазафаку. Причем, что самое интересное, обновление с нерфом который нам обещают разработчики, еще не прилетело, а новую снайпу уже урезали. И урежут еще после вступления в силу обновы. Возможно, это был самый короткий промежуток имбования новые пушки. Единственное, что я не могу понять, почему разработчики так лихо фиксят снайперки, а с пистолет, пулеметами и штурмовками как будто все ок. Хрен его знает. Короче говоря, здорово, мужские мужчины! Фиксы фиксами, но и бафы были не кислые от разработчиков в этом сезоне. И благодаря этому они оживили то, что пылилось очень давно. XPR 50 полуавтоматическая винтовка, которая получила очень хорошие бусты к своему обвесу на дамаг. Я вам больше скажу, брата-братья, ее уже успели занерфить, так как улучшения коснулись множителя урона данного магазина. Его сперва улучшили до каких-то нереальных значений, но потом тихо подрезали. Не беда, данная снайпа сейчас и так заиграла по-новому. Само собой, без улучшенного модуля на дамаг нечего делать в рейтинге. И с ним мы имеем ваншот по вот этим зонам персонажа, а без обвеса только в голову. Конечно же, тут очевиден. Кстати, если поговорить насчет правильного выбора, то прямо сейчас всем своим брата-братьям я рекомендую зайти в телеграм-канал моего главного админа Феди, которого многие из вас знают как Фистера. Короче, Феди помогает ребятам донатить в игру со скидкой, а также охренительно ассистирует всем тем, у кого закрыт магазин в колдене. Так, например, и со мной: именно Феди каждый новый сезон отправляет мне. Расширенные боевые пропуска Благодаря чему я могу быстро Открывать новые заветные пушки Чтобы снимать для вас обзоры Со сборками Брата, братья, обязательно зайдите В телеграм-канал к Федосичу Ибо мы для вас приготовили Приятную скидку на первый заказ Ссылка будет в описании Лавка фистера топ по себе знаю Рекомендую на все Миллиард сто пятьсот тысяч килограммов процентов что значит еще там у меня по сборке. Конечно же модуль без приклады, который дает нужную нам скорость и подвижность. Следующий модуль, конечно же, ствол RTC для ближнего боя, который также бафует скорость передвижения и время прицеливания. Эти три модуля по сути базовые для игры с XPR, а вот оставшиеся обвесы это чисто вкусовое решение, поэтому крутите и вертите дальше как хотите. Вот в общем что я сделал, сейчас расскажу про свое видение. Лично меня немного напрягает такой громкий звук выстрелов у XP. он отвлекает, да и складывается впечатление, как будто его слышно через всю карту. Из-за этих звуков, естественно, мы очень сильно подставляемся. Поэтому классическое решение я нашел в виде легкого глушителя ОВС, который, конечно, к сожалению, режет дистанцию, но зато маскирует звук. Можете не переживать насчет расстояния, ибо в сетевой игре вам его хватит с лихвой. Заключительным модулем у меня встал перк СМО, но я, если честно, до сих пор сомневаюсь насчет его эффективности, так как в основном я играю опорный пункт и захват точек. Многие возможно удивились, но перк быстрой смены я сюда не засунул. Все потому, что XPR очень быстрая и маневренная снайперская винтовка в такой вот сборке. Кстати, кому надо, можете еще сильнее ускорить снайпу и допустим вместо того же перка взять лазер. Но кто регулярно меня смотрит, знает, что от лазеров я потихоньку стараюсь отказывать. Ибо они парят местонахождения, и прошаренные игроки это все обязательно заметят. Почему XPR новый король снайперских винтовок, по моему мнению? Имея такую подвижность, такую хорошую скорость прицеливания, имея приятные зоны ваншота, схожие Бандиту и Локусу без усиленного Магаза, в данный момент, после безжалостного нерфа ЗРГ, однозначно XPR прописывается в моем мейн-комплекте. Хотя стоит посмотреть следующий сезон, который у нас виднеется на горизонте. Там у нас будут и нерфы, и бафы, снайперских винтовок. Поэтому сейчас это все под очень таким большим вопросом. И давайте так договоримся, брата-братья. Если вы хотите увидеть материал со сравнением всех актуальных снайперских винтовок в будущем сезоне, то тогда пишите в комментариях слово СНАЙПУШКА. Да и кулакич заряжайте, чтобы, как говорится, поддерживать данный материал. Напомню, что промокод СКИДЫЧ вас уже ждет в магазине УФИСТЕРА по ссылке в описании. Ну а это был Огнян, все только начинается.